ВКонтакте расширяет видеофункционал для бизнеса. Смотри видео до конца и узнай, как легко находить темы для видео, 100% цепляющую потенциальную аудиторию, и как проанализировать эффективность видео во ВКонтакте. ВКонтакте не перестает в свете последних событий активно привлекать предпринимателей на свою платформу. Теперь он решил предоставить доступ бизнесу к видеоклипам ВКонтакте. Вертикальное видео позволяет коммерческому сообществу увеличить охват аудитории привести новых клиентов и просто больше заработать. Содержимое клипов может быть разное. Это могут быть распаковки товаров, обзоры товаров или советовые хаки по использованию товара. Одним словом, то, что интересно покупателям. А как это узнать? Элементарно, не гадаем и не выдумываем. Просто открываем сервис KeywordStool. Кликаем YouTube. Выбираем язык русский. Вводим название нашего товара. Пусть это будет перфоратор. И вот он список запросов и список вопросов, которые искали по вашему товару услуги видео в YouTube. Берем идею и делаем по ней видео. Не забывайте, что цель видео – это ответ на вопросы покупателей, а не фантазии, маркетолога, рекламщика, начальника. А еще ВКонтакте предоставил возможность более подробно анализировать видеорекламу. В таблице статистики объявлений теперь есть столбцы с неуникальными просмотрами. Это позволит видеть, сколько раз запустилось видео и как часто и глубоко его смотрели – 3 или 10 секунд, 25, 50%, 75 или 100% ролика. В случае, даже если пользователи видели его несколько раз. Теперь рекламодатель будет лучше понимать, как аудитория реагирует на его креативы и оценивать, насколько эффективно реклама влияет на показатель видео. Не знаете или сомневаетесь, как это все делать правильно? Подписывайтесь на канал и учись это делать бесплатно. А если остались вопросы, задавайте их в комментариях. И не забудьте поставить лайк. До встречи!